Ну а для детей настоящая радость смотреть хорошие мультики. Появление развивающих игр по мотивам популярных анимационных проектов «Мими», «Мишки», «Сказочный патруль», «Бумажки» — это ответ на запрос самой важной аудитории. За два года эти игры скачали около 26 миллионов раз. Отличный стимул для новых проектов. Смотри, видишь? синие, если синие, значит мы вверх летим. Полететь в Сочи за штурвалом самолета или отправиться на планету пиратов? Никита Федяев этим утром оказался перед сложным выбором. На семейном совете было принято решение. Сначала папа учит Никиту летать на Боинге, а потом сын примет космонавта Андрея Федяева на борт космического корабля «Мимимишки». Слушай, а как тут в открытый космос выйти? Там, смотри, вот здесь. Мишки в космосе» — новый игровой хит с героями популярного мультфильма. Любимым миллионами, и это не преувеличение детей персонажам, стало те в земном сказочном мире. Тогда разработчики игр предложили расширить знакомую вселенную мультфильма до космических масштабов, а детям, по сути, стать сценаристами звездных приключений. Мы являемся частью экосистемы, которая создается вокруг мультфильма. То есть есть телеканал, на котором дети могут посмотреть, есть игрушки, в которые ребенок может поиграть. И есть игры на планшете, которые можно взять в дорогу, с которыми можно учиться, развиваться и развлекаться в то же время. Мимимишки, Лео и Тик, сказочный патруль, бумажки, все игры для смартфонов и планшетов прошли самый строгий контроль качества — детский. Разработчики подсматривали за собственными детьми, чтобы сделать приложение интуитивно понятным даже для тех, кто только учится читать. Но спрятали в каждой игре несколько уровней сложности, чтобы ребенок рос и развивался вместе с любимым героем. Ребенок привязывается к персонажам, к мультперсонажам. Он их считает чуть ли не своими друзьями. У ребенка ведущая деятельность в возрасте с 3 до 6-8 лет — это игровая деятельность. Когда они в игровой форме познают мир, то это не воспринимается ими как э, что-то такое вот скучное и неинтересное. Приложение мульт само похоже на космическую станцию, а каждый раздел в нем на увлекательную исследовательскую лабораторию. В одном можно смотреть новые серии любимых мультфильмов, кстати, раньше, чем на телеканале. В другом проходить увлекательные квесты. В третьем получать знания вместе с мультизнайкой. А еще петь, мастерить, играть с родителями и, конечно, с анимационными друзьями. Мы сейчас можем люк открыть спокойно в открытый космос. Думаю, что в принципе можно было бы сделать так, что без скафандра этот люк не открывается. То есть мы должны на героя надеть сначала скафандр, да, то есть какой то создать условия для выхода в открытый космос. Никите, эта игра понравилась? Понравилась это Никита игра? А что понравилось? Ну, все. Но главное, подчеркивают все взрослые без исключения, что мульт Вселенная — это полностью российская придумка. И как когда-то отважная Алиса Селезнева вдохновила на космические подвиги папу, так, возможно, медвежонок Кеша прямо сейчас растит из сына будущего космонавта.